Батя в рот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 хрена. Всех приветствую. Опа, опа, опа. Вот Угу. Шорт никого не было. граната сразу не узнёс 4 гранаты разве такое может быть <звук> это уже напарника. ТБ. Шорт есть. Он... наш арте двое бомба носите опа он с калашом, да мит вышли. А, я еще нос убил, но скопом. Слепой. Да не на бле. у тебя гранату, нормально, ты чё? он вместе с ним шел. буст <решил> такой <решил> пидер со своим деглом болеть такой я кос, блин с этой мухой смотрел никого не было хлоп выходит Андрей прикрой Шорты подожгли, стою на шарте, как так-то нахуй, я даже ни разу не попал. шорт-бомб. Run for AVP. Run for AVP. Run for Run win. Какой рамп? Тебе дроп надо? Нет. На. Ваншорт, ваншорт. Там еще один огонь. Так, алаш. Поджог. Тут тип есть. Как не попал? Попал. Он, короче, в ноль дамаженный, прям 97, наверное. Как не убил-то. Угу. там там Есть! Блять, я застрял. Это вообще тима нахуй ты в лаварк ты в лаварк атакомпс на танцполе plant а нет один Да, ну какая машина, что она мне застопила? Ч ⁇ ты думал сверху остался? Какого хрена? Пиздец. Да ебал я рот. Какого чёрта вообще? Прям mm -hmm. очень быстро. Но могу ли я вернуть АВП, чувак? Я ми мид ми купил. Погнали. Мид поджимать. Ё-моё. Минус все. Андрей. Очень странно. Short Привет, Дэвид. Гидок, нам. Привет, David! <laughs> твиттер твиттер бро карты Да чего блин вообще просто лутом подарили шорт бежит не попал это мажут а потом еще и убивают нас в одном блять попасть не могут губи мы бей, А почему ты его убил? Там еще одна дура стоит в зуме на меня в двери. Какого хрена? He ran his car bro, he's car at a girl, small penis еще нет есть у меня на а есть -по я не убил минус 50 а сто, этот, на сети минус 50 типа переслево все сразу слева минус 50 дать ему в голову не попал наверное. хорош тот минут 50 хп не бежишь, на Но теперь нужно быстро это сделать. 15 секунд. Почему именно нож, а не пистолет? Sucker oh so Can I have a p? Thank you, bro. Uh, do you want the Over top, over top. Ты ебанутый что ли? На меду есть. Я Б минус тридцать три всего лишь дал как так-то. One point. Come come come We go B through middle. There's one AVP, watch out. Pushing Catacomb. Take bomb, rush B, rush B, rush, run, fast run, fast run, run, run. Да чего, блять? А, как как, как, как так-то, нахуй? One short. Какие пидорасы вообще? Почему меня, блядь? Почему именно в меня? или сучка ебаная андрей микрофон Чё? ты вообще разговаривал микрофон был. Да, только что сейчас А, я тебе что не рассказал-то? Саня сегодня звонил. Ой, Саня, Витя писал мне. Саня звонил по видеосвязи, говорит, там пиздец, он чумазый бородатый. Говорит, все нормально с ним, 30-го их поменяют, типа они сделали свою задачу, выполнили. И типа он все поедет. Да, да, да. домой вроде. Вот. Красиво, 30-го марта. Да. да не, на самом деле там такой жизни нет, как это У них убили старшего командира и срочника. Хотел бы посмотреть, а, Сань, а у вагнеровцы там? Ну Сани не поехал, ну, Сань не поехал потому, что, потому что там дофига народу. Говорит, там потому что там путинские войска работают, вот поэтому там делать нечего. Там же спецоперация, а наемников туда бессмысленно пускать чтобы они там жесть творили туда видимо пошли те кто будет подчиняться чё за тип просто в голову просто в голову все просто все в голову нет это, это вообще жесть Просто зажимает или чай панить не могу. Чё мне пустого дали? В чем стоит? все походу мы на жестких нарвались mm. на жестких видимо нарвались Я какой олень? Господи, я такой мув сделал правильный, ну чё просто тварь? Да ну, почему не в сразу? Ничего хорошего Конечно муху. Ира, блять, скотина. Пришла, блядь, тут что-то творила, шуршала чем-то. Я бегу к тебе, я бегу к тебе. Надо замутить этого идиота. Я спешу На один был на меду. Бомбу выбил в темки. Но он пришел. Окно. Бомба в темке Ну ставить, по-моему, будет. Ваншорт, ваншорт. Ты слышал, как я его по башке? Нет, не слышал. Я надеюсь, он за ящиком сидит и не Я попал, но не убил. А человек? Да. Meet, meet, meet. мид мид мид мид мид last meet last meet behind you purple behind you он смотрел прям на фиолетово Год последний остался. Муху, муху губи. <laughs> ну, и да там ситуация такая. помочь <свист> <свист> и че вы все туда вы че ероды меня опять жмут Бани минус восемьдесят семь. Я бы зашел сразу. Ready! Okay. Через дощечку... Schau Uh -huh. Бомба выпала, все последний. вышли Андрей uh -huh. тоже так показалось, что он охренел вообще short один на uh, short one. Да, блять, сколько я раз говорил, блять, я говорю, ай, блять, ей, блять, шорт. Ты меня слышал, и не раз я это сказал. Так. Флешечку видеть. зарезал, минус 60 у нас у всех по 60 фпс, у всех ну пинга точнее Минус один. Ну, блять, раш от меня. Ладно, шорт он мит. на миду есть сейчас попробую тем это мид выйти пойдем <звук> на б есть я. помоги <звук> хорош Тут мид, мид попал, но скопом. Шорт двое, да? You. Behind Конечно. Как он попадает? Как он попадает, но с копом? и прострелом. хотел рассказать, я сегодня, короче, капсулу с наклейками купил. Ну просто посмотреть, что выпадет. Ну, мы типа сыры спорили, типа, что капсулы типа с наклейками, они же с ключами теперь. Она так говорила. Захожу, покупаю, открываю и выпала наклейка за 750 рублей. Нет еще. Нет, ты что? Давай откроем. Да ёб твою мить! Один поднимитесь, Андрюх, поднимитесь плент, вот здесь тип стоит. А, ситиласт. Last. Ой, я промахнулся. тебе а, не хочешь ни один не попал идиоты не я имею ввиду из них Авик сзади. На машине тип есть. Можно бы вообще спокойно с бомбой. Сити топно. Вот двое слонг. Желтый вообще план даже не собирается ставить. Воевать пошел. Да ну... Ван Лонг. На шарте бомбу выбил. Как ты его не заметил? Yeah. Да? Он прошел туда. На ланге с дробовиком. Там бомба лежит. 26 Чего их так дохуя-то осталось? Пускуй. Блять. мист митра митраж митраж нижняя верхняя верхняя темка. ласт верхней темки был на б наверное. но надо